здравствуйте с вами канал компании alter air и сегодня мы с вами находимся на объекте где нами реализована система приточно-вытяжной вентиляции объект находится в городе киеве на улице гоголевская проблематикой которая привела к нам владельца этой квартиры было близкое расположение к окнам спален до соседнего дома на крыше которого организован выброс от систем вентиляции заведения общепита при открывании окон люди наслаждались ароматами бургеров нам была поставлена задача сделать организованный воздухообмен при этом воздух Забор с улицы чистого воздуха должен находиться максимально удаленно от источников плохих запахов, что собственно мы и реализовали. Система вентиляции выполнена на базе оборудования Майка. Это установка VS ВС 470KB. Все трассировки воздуховодов и привязки решеток, а также все проектные решения согласовывались индивидуально за дизайнером и заказчиком. В качестве воздухораспределителей были приняты щелевые решетки. На данном этапе смонтировано оборудование, воздуховоды и адаптера для решеток, а также произведены пусконаладочные работы. То есть систему можно зашивать гипсокартоном. По завершению строительных работ нам нужно будет смонтировать только воздухраспределительные решетки. Спасибо, что смотрите нас до новых встреч!